что привезли бесконечную рыбу она капец какая огромная Прям вот ух и тут мы еще на обед приготовили вот чего ароматная горячая картошечка а? вот так вот оставишь рыбу на твоей кошка рыбу захотела